Ватикан. Уже почти две лет Ватикан является для всего мира воплощением христианства, источником вдохновения, привлекающим гостей и творцов, принадлежащих ко всем слоям общества. В наши дни паломники прибывают издалека для того, чтобы помолиться в соборе Святого Петра. Это самое большое церковное здание в мире и свидетельство человеческого гения. В его стенах находится огромная коллекция удивительных шедевров живопись, скульптура и архитектура, символы богатства и могущества церкви. Историки и исследователи стремятся раскрыть тайны этого древнего объекта и найти следы ныне исчезнувших строений. Используя новейшие технологии, они сумели воссоздать первоначальные структуры и приглашают нас совершить путешествие во времени, вернуться более чем на 2000 лет назад. Добро пожаловать в Ватикан. Познакомьтесь с его скрытыми сокровищами. Арте Франс, Гедеон Программ и Н.Х.К. представляют совместное производство с Ватикан Медиа. Ватикан. Город, который хотел стать вечным. Режиссеры Марк Ямпольский и Маритери. Продюсер Стефан Мильер. Площадь Ватикана меньше одного квадратного километра. И все же в нем размещаются 26 музеев, различные организации, папский дворец и обширные сады. Как можно было создать это единственное в мире сосредоточение истории, искусства и власти? Наше путешествие начинается здесь. Нам надо вернуться к истокам, то есть на две тысячи лет назад. Почему апостолы избрали этот холм за пределами древнего города, чтобы сделать его центром католического мира? И почему в Италии, если христианство зародилось на востоке? Указания, позволяющие проникнуть в эту тайну, найдены на обширном кладбище, расположенном под Ватиканским холмом. Сейчас историки находят погребенные глубоко под землей древние реликвии, чье происхождение восходит к эпохе Нерона. Это кладбище не было предназначено лишь для элиты. Здесь хранили не только гонимых евреев и замученных христиан, но и рабов, погибших во время представлений, устроенных ради развлечения римских императоров. Археолог Джан Доменико Спинола изучает этот некрополь более 10 лет. Надписи на камне связаны с императором Нероном. Здесь говорится о некой Артории Прима, которая была женой всадника, выступавшего за команду венецианцев. Речь идет, видимо, о состязаниях колесниц. Эта надпись не случайна, поскольку мы находимся рядом с цирком Калигулы и Нерона. Джен Доменико Спиноло, руководитель отдела археологии музеев Фатикана. И здесь похоронены некоторые личности, имевшие отношение к состязаниям в этом цирке. В первом веке на Ватиканском холме располагался знаменитый цирк, то есть и ипподром. В то время излюбленным, но и самым опасным видом спорта были состязания колесниц. Чем больше в них теряли крови, тем сильнее аплодировала толпа. Согласно древним документам, в этом же цирке в 64 году нашей эры по приказу Нерона истязали христиан, обвиненных в том, что они подожгли Рим. Одним из них, видимо, был апостол Петр, пришедший с Востока, чтобы распространять в Риме учение Христа. Он был распят головой вниз перед обелиском, а затем похоронен где-то на этом холме, на Ватиканском холме. Мария Франсуаза Баслес, историк религии, интересуется периодом, когда создавались первые христианские общины. Она нашла в тексте начала III века самое древнее свидетельство, в котором упоминается о посвященном апостолу Петру сооружении на Ватиканском холме. Мари Франсуаза Баслес, историк, университет Париж-4 Сорбона. Если пойдешь в Ватикан или по дороге в Остю, ты найдешь трофеи тех, кто основал эту церковь. И когда появляется это слово «трофей», можно сделать совершенно естественный вывод. Там было нечто, был архитектурный элемент, который обозначал в Ватикане место, где люди собирались, чтобы почтить память Петра. Это приглашение к паломничеству. Для христианской общины здесь находится могила основателя римской церкви Первого Папы. Но в это время христиан преследовали, а христианство было официально запрещено. Однако все изменится с приходом императора Константина. В 313 году он, недавно обращенный в эту новую религию, провозглашает свободу вероисповедания и даже поощряет христианство. Он начинает возводить на Ватиканском холме строения, открыто прославляющие христианскую веру. В частности, базилику святого Петра, где по преданию находится могила святого Петра. Первоначальная базилика не сохранилась, но осталось свидетельство ее существования Анжела Нонниус, главный хранитель библиотеки Ватикана Разыскала среди хранящихся в библиотеке 80 тысяч рукописей То, что позволяет нам создать представление о базилике Манускрипт Гримальди, составленный нотариусом в 17 веке, содержит очень точное изображение здания накануне его разрушения. Это прекрасное изображение. Это древний фасад базилики времен Константина. Это площадь Святого Петра, не та, которую мы знаем сегодня, но ее здесь прекрасно видно. Анжела Нунис, главный хранитель Ватиканской апостольской библиотеки. Юбер Нодейкс, специалист по моделированию древних памятников, завороженный этими рисунками, начнет работать над реконструкцией Ватикана в различные эпохи его истории, начиная с базилики Константина. На этом рисунке очень хорошо изображена структура базилики. Мы прекрасно видим пять нефов и очень большое число колонн. Здесь есть главные колонны и боковые колонны, они а меньше. Юбер Надеекс, специалист по трехмерным реконструкциям. Это позволяет нам предложить реконструкцию. Так вот, здесь я смог разместить двойные ряды колонн, структуру стен и несущие конструкции. Эта невероятная реконструкция позволяет нам оценить красоту и соразмерность изначальной архитектуры. Она встает у нас перед глазами. Неф длиной около 100 метров делает ее самой большой римской базиликой того времени. Однако в этой величественной не недостает важного элемента, не показанного в манускрипте — расположение гробницы апостола Петра. Мы можем представить себе ее великолепие, но мы располагаем лишь очень немногими сведениями о ее существовании. Наш путь лежит в Венецию вместе с Юбером Надайксом, который ищет сведения о легендарном сооружении. В городском археологическом музее и в самом деле хранится совершенно удивительный предмет искусства V века. Этот самогерский ковчежец из слоновой кости чудесным образом сохранялся более 15 веков. Это невероятный ларец. Его заказали после своего возвращения паломники, побывавшие в Риме, в память о своем путешествии. Так что здесь изображены одновременно и главные места паломничества в Риме, и прежде всего интерьер базилики Константина с очень тонко, очень подробно проработанным изображением этой гробницы святого Петра. Довольно ясно видны колонны, формы этой архитектуры. Удивительная точность. Исходя из этой тщательно выполненной резьбы, Юберна Дейкс может восстановить изначальный облик гробницы с балдахином, который поддерживают шесть колонн. Археологи сумели определить точное местонахождение этих колонн в базилике. Это трехмерное воспроизведение позволяет воссоздать гробницу Первого Папы, апостола Петра, и поместить ее туда, где она предположительно находилась изначально. Но надо еще убедиться в том, что место определено точно. Проводя раскопки на расположенном под церковью кладбищем, археолог Пьетро Зандер совершил главное открытие в своей жизни. Пий XI умер, и его хотели похоронить в Ватиканских гротах. А затем археологи захотели узнать побольше о том, что скрывалось в подполье древней базилики времен Константина. Пьетро Зандер, главный археолог фабрики Святого Петра. Раскопки, проведенные археологами, позволят обнаружить остатки древнего мавзолея. Самое главное, что позволили найти эти раскопки, надгробие, состоящее из двух маленьких колонн и плиты. Это надгробие окружено надписями, в некоторых из них упоминается имя Петра. Тотчас определили, что это и есть тот самый трофей, у которого молились самые первые паломники на Римском кладбище. Благодаря этому невероятному открытию, историки теперь могут восстановить надгробный памятник. Этот памятник второго века расположен точно под главным алтарем, там, где веками помещало его предание. Мраморный мавзолей – несомненно то место, где был похоронен святой Петр и где позже был размещен ряд алтарей. Базилика становится все более известной. Религиозные обряды множатся. Базилика Святого Петра становится в то время излюбленным церковным зданием города. Но ее законность в Римской империи признана далеко не всеми. На Востоке конфликты кажутся неотвратимыми. Одновременно с расширением Римской империи, ее неоспоримому главенству в христианском мире постепенно начинает угрожать Константинополь, до которого более 1900 километров. Рим, Римская империя, Константинополь. Через 300 лет после того, как он был основан Константином, Константинополь затмил Рим в качестве центра империи. В 8 веке нашей эры христианство распространилось по всей Европе, до Среднего Востока. Недавно облеченный властью император рассчитывает сделать Константинополь официальным христианским центром Европы. Александрия, Иерусалим, Антиохия, на Аронте, Рим. Он решает утвердить свое господство в четырех главных епархиях. И тогда его власти и могущество станут. Становятся абсолютными. Как Рим может состязаться с могущественным и богатым Константинополем? В одиночку это невозможно. Чтобы избежать упадка, город должен действовать как можно быстрее. Рим должен найти себе сильного союзника. Но какого? Антонела Балардини, историк искусства, нашла в этой римской библиотеке давно потерянный документ. Антона Балардини, Университета Рома Тра. Здесь, в этой библиотеке, хранится важный манускрипт Альфонсо Чиконио, посвятившего много времени документированию римских церквей. Он копировал детали мозаек, созданных, вероятно, в 799 году. Здесь изображен святой Петр, восседающий на престоле, а рядом с ним папа Лев и король Карл. Король Карл, известный как Карл Великий, был королем франков до того, как получил императорский титул. Он считался самым могущественным из государей своего времени. Союз между Папой и Карлом Великим укрепил бы власть обоих. Карл Великий защищает Папу, а Папа делает его императором. Обряд посвящения совершается в 800 году в базилике святого Петра. Тем самым Папа наделяет Карла Великого титулом императора Западной Римской империи и ясно обозначает разрыв с Восточной Церковью. Этот новый союз позволяет заново утвердить власть Рима как столицы христианской империи Запада и приносит Папе богатство и влиятельность. Но власть порождает врагов, и Ватикан снова сталкивается с мятежами, идущими из чужих стран. Необходимо найти защиту. Лев IV в 850 году решает построить вокруг Ватикана стену, чтобы защитить его от вторжений. В стене высотой 12 метров и длиной 3 километра есть место для трех укрепленных ворот. Стена защищает Ватикан от внешних нападений. Но из Рима приходят новые угрозы. В течение всего периода Средневековья знатные римские семьи спорят из-за папского престола. В эту эпоху главная резиденция Папы – Латеранский дворец, находящийся внутри городской стены. Напряженность росла, и Папе требовалось более надежное жилище. Вблизи Рима возвышался Ватиканский холм, защищенный рекой. Но в то время там не было ни одного достаточно просторного здания, которое могло бы вместить Папу с его курией, то есть всей его администрацией. Николай III, принадлежавший к могущественной и влиятельной семье Арсения, заказывает рядом с Ватиканом дворец, достаточно просторный для того, чтобы вместить все его окружение. Дворец Николая III, возведенный в конце 13 века, не исчез полностью, но скрыт многочисленными зданиями, последовательно выстроенными вокруг него. Виталий Занкетин, главный архитектор Ватикана, прекрасно знает, где был расположен изначальный дворец Николая III. Он изучил все его помещения и заколуки и делится своими знаниями с Ибером Надейксом. Сейчас мы видим Папский дворец как большое сооружение, занимающее территорию. Виталий Занкетин, управляющий архитектурным имуществом музеев Ватикана. Но для того, чтобы понять его происхождение, надо попытаться представить себе ситуацию вскоре после создания Ватиканской базилики. Ядро средневекового дворца связано с древней базиликой. Виталий Занкетин ⁇ один из немногих, кто может свободно перемещаться внутри Ватикана. Средневековый дворец, скрытый более современными зданиями, по-прежнему на месте. Это самое старое помещение дворца. Небольшое. 7 метров на 4. Сводчатое помещение представляет собой часть башни. На это ясно указывают окна, откуда, вероятно, открывался вид на Рим. Эта башня была отчасти защитным, отчасти жилым строением. И она совершенно не соответствует нашему представлению о роскошном папском дворце. Вокруг этой башни вращается весь средневековый дворец. В этой средневековой башне несколько этажей. Прилегающие к ней просторные комнаты – личные покои папы. Самые парадные помещения расположены на верхних этажах. В XV веке папа Николай V заказал художнику Фра Анджелико расписать свою личную капеллу. Сегодня капелла Николина – одно из скрытых сокровищ Ватикана. Теперь Юберно может работать над трехмерной реконструкцией средневекового дворца. Здесь я ставлю башню, различные помещения средневекового дворца, которые мы смогли посетить. И постепенно вырисовывается средневековый дворец, такой, каким он был во времена Папы Николая III. Благодаря тому, что осталось на месте, мы сможем частично восстановить убранство, в частности, в зале Кьяроско и Зале светотеней, предназначавшемся для аудиенции. Этот просторный зал украшен 12 нишами с изображениями апостолов. Изображения служат иллюстрацией того, что отныне папа правит лишь в окружении своих кардиналов, вдали от влияния королей и императоров из внешнего мира. Таким образом, папство утверждает свою политическую независимость в укрепленных владениях, где папа защищен от всякого вторжения. Однако в самом Риме ссоры из-за наследства между Арсини, Колонна и другими могущественными семействами приобрели такой размах, что папе, опасавшемуся за свою жизнь, пришлось покинуть город. Николай III со своим окружением перемещался между резиденциями внутри папского государства и, в конце концов, в 1305 году обосновался в Авиньоне на юге Франции. Папа не собирался оставаться во Франции надолго, но борьба за власть между римскими семьями дошла до того, что жить в Риме стало невыносимо. И в течение всего XIV века девять пап будут править из Виньона. Теперь, когда папы в Риме не было, город постепенно начал терять свою притягательность. Каждый новый римский правитель отправлял в авиньон посланников, чтобы попытаться вернуть церковное руководство в Ватикан. Как можно было продолжать привлекать паломников в базилику святого Петра, если папа не служил там мессу? 1 сентября 1376 года, через 71 год и после правления девяти пап, папа Григорий XI со своим двором покинул Авиньон. Странствие завершилось в Риме. Григорий XI решил возродить город, снова сделать его христианской и культурной столицей. Но прибыв в Рим, он увидел, что древняя базилика, простоявшая более тысячи лет, опасно накренилась. И папа решает ее восстановить. Средневековье близится к концу. Теперь Рим узнал нечто совершенно новое – искусство возрождения. В 1503 году Джулиана Делла Ровере избран папой под именем Юлия II. Чистолюбивый, воинственный, грозный, но в то же время человек с хорошим вкусом, он готовится изменить архитектурную и художественную судьбу Ватикана. Юлий II обращается к Донату Браманте, архитектору, известному знатоку античности. Папа хочет соединить дворец с большой виллой Бельведер, расположенной на холме напротив, но все еще в пределах Ватикана. Проект Браманта был огромным и дорогостоящим. Он включал в себя сады, террасы и строения и полностью менял архитектурную концепцию Ватикана. Замысел Браманта состоял в том, чтобы превратить это соединение не просто в коридор, но в ряд крытых галерей. От большей части проектов Браманта до нашего времени ничего не дошло, но крытые галереи сохранились и теперь стали частью музеев Ватикана. Благодаря этим новым документам, Юберно Дейкс теперь может восстановить изначальную ренессансную структуру. Впечатляющая последовательность трех террас, соединенных монументальными лестницами, которые превращают пространство одновременно в театр под открытым небом и место для прогулок, располагающее к размышлениям, подобно античным садам, больших римских вил. За этими стенами находится удивительная винтовая лестница, созданная Браманте. Она доступна посетителям и ведет в личные покои папы, выходящие в закрытый двор. Здесь Юлий II начал собирать одну из самых великолепных в мире коллекций античной скульптуры. В XVI веке Рим лежал в руинах. Земля была завалена каменными колоннами и обломками разрушенных зданий. Глыбы мрамора дробили, превращали в известь для нового строительства. Но там были не только развалины. Под землей находился один из величайших шедевров всех времен. В винограднике высокопоставленного римского чиновника рабочие пробили свод подземной комнаты. Пауло Леверани, археолог, Флорентийский университет. В которой нашли части впечатляющей скульптуры. Можно себе представить, как они удивились при виде этого странного изваяния. Несомненно, они никогда ничего подобного не видели – Потому что скульптурная композиция со змеями – нечто совершенно непривычное Новость достигла ушей папы, и тот отправил туда своего архитектора Джулиано Дасангало И молодого художника Микеланджело Прибыв на место, Микеланджело сразу узнал Лоакона, того самого, о котором писал Линий старший считая самой прекрасной скульптурой из всех, какими обладал император Тит. Папа Юлий II, большой ценитель искусства вояния, решил приобрести эту скульптуру для Ватикана. Лаокон, датированный первым веком до нашей эры, считается копией знаменитой скульптуры, которую приписывают группе мастеров с греческого острова Родос. Здесь изображена кара, неспосланная богами на жреца Лаокона, за то, что он предупредил троянцев об опасности, которую представлял собой появившийся у городских ворот деревянный конь. Скульптура завораживает выражением страха, страдания и смерти. Этот доведенный до предела натурализм станет абсолютным образцом для художников того времени, начиная с Микеланджело, который нашел в Лаокоуне подтверждение своих исследований человеческого тела. Коллекция, которая расширялась в течение веков, придает Ватикану статус музея мирового значения. Юлий II захотел запечатлеть память о себе в камне. Он заказал Микеланджело надгробный памятник, достойный римских императоров. Наше странствие привело нас во Флоренцию, где Голло Маурер, историк и специалист по Микеланджело, показывает нам редкие рисунки надгробного памятника, хранящиеся в городской фототеке. Этот проект гробницы Юлия II был одним из главных его проектов, в который он вложил все свое воображение и всю свою энергию. Представьте себе Микеланджело во Флоренции. Он заказал карарский мрамор, начал работать над отдельными частями памятника. Он работал над ними два или три года Гулоу Маурер, директор библиотеки Герциана, Рим А потом настал день, когда Юлий Второй сказал Стоп, прекращаем работу Что, собственно, произошло? Вероятнее всего, прекратилось финансирование Потому что папские ресурсы теперь поглощал другой грандиозный проект А пока Микеланджело бесцеремонно отослали он в ярости покинул Рим и отправился во Флоренцию, написав папе «Я не заслужил, чтобы меня прогоняли, как негодного мальчишку». «Поскольку ваше святейшество больше не хочет слышать о надгробном памятнике, я считаю себя свободным от своих обязательств и не имею ни малейшего желания брать на себя новые». И в самом деле Юлий II начал другое строительство, новой базилики, которая ослепит всех своим великолепием и вернет Риму его статус столицы христианского мира. По просьбе папы, его архитектор Доната Браманта создает план этого нового сооружения. Возможно, это самый известный в мире рисунок архитектора. Возможно, он положил начало современному архитектурному чертежу. Браманта предложил Юлию II базилику в виде греческого креста с куполом в центре и четырьмя куполами вокруг. Я возьму своды Пантеона и подниму их на арки Базилики Константина. Купол Пантеона, построенного в первом веке до нашей эры, был самым большим куполом античности. Можно представить себе, что папу этот замысел пленил. Но он спросил у своего главного архитектора, опытного инженера Джулиана да Сангало, что он думает о плане Браманте. Не слишком ли хрупкое это строение? Сангало изучил проект и предложил свой, который мы видим здесь. Вместо легкого сооружения Браманте мы видим массивное здание, почти замок. «Да, это, несомненно, прочно, но некрасиво», – решил папа. Он отправился с этим планом к конкуренту, к Браманте, и спросил, что думает тот. Браманте взял план с Ангалу, приложил его к окну на просвет и быстро набросал на обороте новый план. На этот раз папа остался доволен. 18 апреля 1506 года – начало строительства. Ради финансирования новой базилики Юлий II начинает раздавать индульгенции, обещающие отпущение грехов. Проект грандиозный. Базилику уже называют «восьмым чудом света». Папа тогда еще не знал, что этот проект станет одним из самых долговременных, сложных и спорных в истории христианства. Проблемы начались уже через несколько недель после начала строительства. Под новой стройкой задрожала земля, и это привело к повреждениям в секстинской капелле. К счастью, фрески величайших художников Возрождения остались невредимыми. История Моисея, созданная Боттичелли. Жизнь Христа, изображенная Герландайо и Перуджино. Проблема затронула купол. Его обширный звездный свод пересекла глубокая трещина. Надо было срочно ее заделывать, укреплять, а главное – заново расписывать потолок. Папа не хотел доверять эту работу никому, кроме Микеланджело. Но тот, прежде отвергнутый, упорно отказывался. Браманта пытался образумить папу. Ваше святейшество, Микеланджело не приедет. Я хорошо его знаю. Он много раз мне говорил, что не хочет заниматься секстинской капеллой, что будет заниматься только гробницей. Пусть завтра же отправятся во Флоренцию и привезут оттуда Микеланджело. После этого начнется настоящее состязание в силе между папой и художником. Редко в истории встречались такие два упрямца, как Микеланджело и Юлий II. Оба нетерпеливые, с очень сильной волей, с очень четким представлением о том, чего хотят. И оба холерики. Но Микеланджело пришлось исполнить желание папы. В конце концов, художник в 1508 году принял приглашение папы и начал расписывать потолок секстинской капеллы. Первым делом он отослал всех предоставленных в его распоряжении помощников. В течение четырех лет Микеланджело работает один, в заперти. Он сам растирает краски, готовит штукатурку, которая покрывает поверхность под роспись и расписывает. Поглощенный своим творением, он работает до изнеможения, часто там же и ночует. День за днем, несмотря на то, что температура в капеле ниже нуля, художник упорно трудится. Работая, изогнувшись... Я приобрел зок. Живот прилип к подбородку, затылок прижат к спине. Краска постоянно стекает на лицо толстым слоем, его покрывая. Несравненная красота его творений очаровывает посетителей и в наши дни. Микеланджело развернул здесь всю историю христианства. Свод Секстинской капеллы дополняет фрески с изображением жизни Иисуса, созданные четырьмя художниками ранее. Чтобы сделать этот визуальный рассказ более связным, он добавляет персонажей, соединяющих Ветхий Завет с Новым. Это сивилы и пророки, возвещающие о приходе мессии. Но, как ни странно, он изображает также женщин и детей, и усталых стариков. Присутствие этих персонажей веками будет оставаться загадкой. Но в 1984 году при реставрации Сикстинской капеллы будут выявлены скрытые детали. Потребуется 14 лет работы, чтобы освободить фрески от смол и растворителей, которые использовались при более ранних реставрациях. Результат оказался ошеломляющим. Показались скрытые до тех пор краски. Историку искусства Джованни Каррери реставрация позволила выявить детали, которые веками оставались невидимыми. Это потрясающе. Мы видим то, чего никто не видел раньше. Джованни Каррери, искусствовед. После расчистки на руке этого персонажа появился желтый круг. А потом я нашел другие знаки, например, на руке этой женщины. И этой. Этот круг – клеймо, позорный знак, предписанный евреям во времена Микеланджело. Это заставило задуматься о других знаках. В живописи той эпохи изображения беременных женщин очень редки. Много грудных младенцев, детей постарше. Биологическая сторона жизни показана в этих люнетах. Только у этих персонажей секстинской капеллы есть тени. Их тени лежат на стене позади них. Это значит, что у них есть тела. Это земная часть, плотская часть. Это дневное время и время повседневности. Это не время героической истории, начавшейся с прихода Мессии. Микеланджело создает эти образы, воплощая собственные сомнения. Он все еще ждет откровения. Он говорит о себе как об умеренном христианине, к которому хотелось бы, чтобы Бог силой обратил его, поскольку он чувствует себя неспособным сделать это сам. Он и себя включит в свой шедевр представляющий человечество в плену своего удела. 31 октября 1512 года, в День всех святых, в часовне служат первую мессу. Толпа единодушно восхищается творением. Один из этих поклонников – Рафаэль, соперник Микеланджело. Рафаэль Санти, ученик Перуджина и последователя Леонардо да Винчи, уже прославился к тому времени, как прибыл в Риму. Его друг, архитектор Браманта, представил его Юлию II. Папа, по-прежнему страстно любящий искусство, приглашает Рафаэля расписать свои личные покои. Рафаэлю предстоит расписать анфиладу из четырех комнат на втором этаже дворца. Написанные сцены должны отражать религиозную и политическую программу папы. Гвидо Корнини, хранитель Ватикана, показывает нам эти покои. В этом зале изначально размещалась библиотека. Это первый из залов, расписанных Рафаэлем. Речь шла о программе, которая в целом предлагала гуманистический и гармоничный взгляд на историю человечества. Гвидо Корнини, заведующий отделом декоративного искусства музеев Ватикана. Язычество и христианство должны были восприниматься связанными между собой, а не противопоставляться одно другому. С одной стороны, мы видим оживленный спор между великими богословами того времени, с другой – выдающихся философов античности. Самое удивительное то, что Рафаэль решил придать некоторым из этих великих людей прошлого черты художников, которые были его современниками. Так воплощением Эвклида стал архитектор Браманта, а в одежде Платона облачен Леонардо да Винчи. Но до того, как начать роспись, Рафаэль должен был представить папе свое видение всей композиции и получить его одобрение. Посетив Миланскую пинокотеку Амброзиана, мы можем увидеть подготовительный рисунок, выполненный Рафаэлем в соответствии с пожеланиями папы. Удивительно, что сохранился картон размером 8 на 3 метра. Картон создают не для того, чтобы хранить, его уничтожают. Совершенно очевидно, что для Рафаэля это был не просто подготовительный эскиз. Вероятно, Рафаэль хотел показать его Юлию II. Художнику требовалось его одобрение. Альберт Рокко, директор пинокотеки амбразиана Милан». Начав работать красками, Рафаэль добавляет персонажей, которых не было на эскизе, представленном папе. Например, несмотря на свое соперничество с Микеланджело, он дает ему почетное место в центре картины, хотя и у ног Леонардо да Винчи, учителя Рафаэля. Рафаэль отдаст выполнению этой великолепной работы 17 лет. Художник умер в 1520 году, едва успев закончить фрески в третьем зале. В то время церковь, не скупясь, вкладывала средства в искусство в ущерб своим прихожанам. Но общественное мнение не поддерживало этот выбор единогласно. Раздаются голоса, осуждающие излишество и алчность папы. До тех пор незапятнанная репутация католической церкви вскоре подвергнется нападкам. Все начинается в 1517 году с публикации 95 тезисов монаха Лютера. Он обвиняет церковь в идолопоклонстве, в продажности, а главным образом в том, что она продает людям спасение, торгуя индульгенциями. Это рождение протестантизма. Новое направление в христианстве стремительно распространяется, захватывает большую часть Священной Римской империи и скандинавские страны. В 1533 году Англия, в свой черед порвав с католицизмом, основывает Англиканскую церковь, затем это движение распространится на Францию с кальвинистами. Отвечая на этот вызов, папа Климент VII заказывает для Секстинской капеллы новую фреску с изображением Страшного суда. Раньше на некоторых картинах уже представляли Страшный суд, соблюдая порядок и иерархию. Однако через 22 года после того, как были закончены фрески Сикстинской капеллы, Микеланджело отстаивает собственное революционное истолкование. Первое, что делает Микеланджело, вводит то, что на первый взгляд можно было бы назвать беспорядком. В действительности в этом хаосе присутствует скрытая упорядоченность, скрытая хореография. Все словно подчинено движению тела Христа, он, подобно дирижеру, дает импульс. Одним гневным жестом он осуждает, толкает вниз, другим возвышает. И все персонажи фрески непосредственно связаны с Христом. Мы в центре движения. Искупившие свои грехи поднимаются в рай, проклятые спускаются в преисподнюю. На самом деле это не момент страшного суда, а то, что непосредственно ему предшествует Момент самого напряженного ожидания Именно это и страшно, потому что последнее слово еще не сказано Фреску делает современная фигура обреченного в центре этот меланхолик, подперев рукой подбородок, пересматривает свою прошедшую жизнь и зрителю... Предлагается сделать то же самое, самому себя судить. Это не понравилось богословам того времени, потому что у каждого оставалась возможность сомневаться. А главное, здесь не было места для церкви, которая должна обеспечить спасение живущим. И это позиция протестантов того времени, стремящихся к непосредственной связи с Христом. Эти оскорбительно обнаженные тела, ныне украшающие капеллу, задевают церковь, озабоченную восстановлением своей репутации. Микеланджело было велено уничтожить свое творение или сделать его пристойным. Художник ответил своим гонителям. Вы сначала превратите мир в пристойное место, а живопись последует за ним. Спор о наготе в Сикстинской капелле будет продолжаться и после смерти Микеланджело. Годы спустя пригласят Даниэле до да Вольтера, чтобы он прикрыл моготу тел в сцене страшного суда. А пока строящаяся базилика переживает очень беспокойные времена. Церковь ежедневно теряет верных, ставших протестантами. Католики, все еще приходящие поклониться гробнице святого Петра, оказываются среди хаоса идущей стройки. Трудно служить мессу среди строительного мусора. К счастью, неф древней базилики уцелел, хотя и обветшал. После смерти Браманте стройка остановилась, недостроенная, разрушалась. Архитекторы сменяли один другого, каждый со своим проектом, но дело не двигалось. Виталий Занкетин ведет нас к деревянному макету, созданному архитектором Антонио Сангало через 30 лет после начала работ. Этот подлинный шедевр, хранившийся в одной из опор древней базилики, очень далек от первоначального проекта Браманта. Его масштаб, затраченный на проект средства и силы, объясняются желанием папы остановить постоянные переделки наследия Браманте. Главное изменение – купол, полностью окруженный колоннами, и галерея наверху. Это привело к огромным проблемам с освещением. Представьте себе мир, полностью или почти лишенный искусственного освещения. Необходимо было снова придать религиозный смысл всему проекту и построить, наконец, церковь, действительно достойную святого Петра. Это мог сделать один единственный человек. Микеланджело. Художник, которому было тогда 72 года, увидел в этом почти что духовную миссию. «Я берусь за эту задачу из любви к Богу и в честь апостола». В 1547 году он начинает руководить строительством и продолжит это делать в течение 17 лет до конца жизни. Новые планы радикально изменят первоначальную концепцию здания. Благодаря Микеланджело строительство базилики ускорилось и быстро продвигалось. Теперь ему 88 лет. На его веку сменилось 13 пап. Однако Микеланджело так и не увидит окончания строительства базилики. Микеланджело умер 18 февраля 1564 года, не успев завершить купол. Он оставил после себя огромное собрание скульптуры и живописи, и архитектуру, по-прежнему восхищающую посетителей. В 1590 году, то есть более чем через 75 лет после начала строительства, собор с его великолепным куполом достиг совершенства. За несколько лет до того на площади святого Петра появился обелиск тот самый, что украшал цирк Нерона, и у подножия которого 15 веками ранее был распят святой Петр. Прошло еще столетие, и Джан Лоренцо Бернини выстроил вокруг площади 284 колонны. Собранные в четыре ряда, они образуют две исполинские руки, раскрывающиеся от фасада базилики, словно обнимая толпу верных. К величественной архитектуре прибавилось несравненное великолепие собора. Намерение оставалось неизменным – ответить на критику роскоши и богатства еще большей пышностью. Это барокко. Папству удалось сделать Ватикан центром мирового католицизма с миллионами верующих. В его музее хранятся величайшие шедевры, созданные за последние два тысячелетия. С самого начала Ватикан поддерживал этот необходимый союз искусства, архитектуры и религии. Ватикан делит свое тесное пространство между государственными делами, обязанностями папского престола и своими 26 музеями. Так античный цирк, где умирали первые христиане, превратился сегодня в святилище, хранящее величайшие сокровища человеческого гения. Авторы сценария и режиссеры Марк Ямпольский и Мари Терри. Операторы Рауль Фернандес и Иян Карт, композитор Брюно Куртен. Фильм озвучен в студии СВ Дубль по заказу ВГТРК.